Глава 14. Икс-файлы Сан-Франциско. 1994 год был интересен не только тем, что в начале этого года материализовалась моя первая книга, но и многими другими событиями. Эти события сродни сюжетам из фильмов типа «Люди в черном» с одним весьма существенным отличием. Они не были подобны киношным шуткам и они не были вымыслом, несмотря на кажущуюся невероятность. В феврале месяца 1994 года мы столкнулись с необычайно невероятной ситуацией, точнее со многими невероятными на первый взгляд ситуациями, но обо всех сразу написать не получится, так что придется описывать каждую невероятную ситуацию по отдельности. Начну описание этих невероятностей с наиболее простой в первом приближении. Неожиданно среди наших соратников стали происходить странные вещи – Человеку приходит в гости его лучший друг, он его радостно встречает, впускает в свой дом, и вот тут начинаются странности. Лучший друг спокойно достает пистолет и стреляет в изумленного друга. При этом все это происходит под прицелом видеокамер наблюдения, без перчаток и даже убийца-друг не заметает следы, не уничтожает видеозаписи случившегося, не протирает тщательно свои отпечатки с оружия и со всего, к чему он прикасался а совершенно спокойно, как ни в чем не бывало, покидает место преступления. На первый взгляд вроде бы ничего невероятного. В 90-е годы в России чуть ли не каждый день происходило нечто подобное, каких только преступлений и предательств не совершали люди ради власти и денег, особенно ради больших денег и большой власти. Но во всем этом было одно такое малюсенькое «но», которое весьма странным образом меняло, казалось бы, тривиальное событие. Дело в том, что сам ближайший друг убитого в это самое время находился в совсем другом месте и даже не подозревал о том, что его друг убит и что он сам в кавычках убил своего лучшего друга. Кто-то может скажет, ничего удивительного, нашли двойника, довели его до идеального сходства, особенно при современном уровне развития пластической хирургии и других технических прибамбасов, когда можно до нюансов подделать не только внешность, но и голос. Но в данном случае дело не в двойнике и даже не в прибамбасах. И на оружие, и на всем остальном убийца оставил отпечатки, и отпечатки полностью тождественные отпечаткам друга. Получается, что убил друга его лучший друг. Для любого суда доказательств того, кто убил, более чем достаточно. Это и отпечатки пальцев на оружие, и видеозаписи с места преступления, и так далее. Так что любой суд с чистой совестью вынесет этому человеку обвинительный приговор, особенно если сам человек не имеет надежного алиби или даже имеет алиби, но все и обвинители, и присяжные и заседатели скорее поверят в то, что врут свидетели алиби и даже видеокамеры, подтверждающие это самое алиби так как подумают, что именно двойник и подкупленные свидетели обеспечивают фиктивное алиби, а убийство совершено именно подсудимым, так как отпечатки пальцев отличаются даже у полных близнецов, однояйцевых, и наличие многих отпечатков на месте преступления доказывает виновность именно подсудимого. И что самое интересное во всем этом, так это то, что все утверждающие это окажутся, утверждающие это окажутся неправы. Да-да, все примут неправильное решение и обвинят в убийстве невиновного. Но этого не может быть, возразят многие на такое заявление, ведь доказательства вины стопроцентные, и все равно они будут неправы. И это при том, что никто никого не разыгрывает, ни шутки ради, ни на полном серьезе. Но реальное объяснение сути подобной ситуации может показаться еще более невероятным, чем утверждение того, что стопроцентные доказательства ничего не доказывают. А объяснение этого случая следующее – убийство совершил клон. Клон, вновь возмутятся скептики, человеческий клон. Нас в очередной раз хотят надуть сказками и фантазиями. В 1994 году о клонах писали только фантасты, и вновь скептики окажутся не на высоте. Если большинство не ведает чего-нибудь, это не значит, что этого нет но современные технологии не в состоянии создать клон на 1994 год, тем более человеческий, воскликнут они. И что самое любопытное, так это то, что на этот раз все заявляющие это окажутся, окажутся правы. Все дело в том, что технология клонирования, которую использовали для создания этих клонов-двойников, была инопланетного происхождения. И что самое интересное в этом, так это то, что эту технологию власти США и получили от инопланетян. В 1954-55 годах состоялись переговоры между инопланетянами и высшими правительственными кругами США. На второй встрече с инопланетянами, проходившей на военно-воздушной базе Эдвардс, присутствовал президент США Дуайт Эденхауэр. И хотя тайное подписание договора состоялось только в 1964 году при президенте США Линдоне Джонсоне, секретные службы США, такие как Агентство национальной безопасности и сверхсекретные службы типа Королевская 12, Маджестик и ряд других, которые подчинялись напрямую тайному мировому правительству, начали получать инопланетные технологии еще во времена президента Дуайта Эйзенхауэра. И одной из таких инопланетных технологий была технология клонирования. Правда, инопланетяне не передавали все сразу. Сначала они передали технологию выращивания клона, а гораздо позже передали технологию переноса от оригинала к клону памяти человека. Поэтому первые клоны были точной копией оригинала, но с сознанием младенца. И мало кто знает, что президент США Джон Фиджеральд Кеннеди был убит выстрелами в голову не 22 ноября 1963 года в Далласе, официальная версия, а в Белом доме в Вашингтоне его телохранителем, когда он следовал из своего овального кабинета в конференц-зал, чтобы сообщить средствам массовой информации страны о нескольких незначительных событиях. Первое, он хотел придать гласности переговоры, которые правительство США ведет с инопланетянами. И второе, он подписал указ, который не отменен до сих пор, но никогда не был выполнен, о возвращении эмиссии доллара под контроль государства. Немного проясню понятие эмиссии доллара. Эмиссия доллара есть не что иное, как право печатать денежные знаки. В США с 1913 года денежные знаки печатаются Федеральным резервным банком – но мало кто знает, что этот банк частный и принадлежит группе Ротшильд, Рокфеллер, Морган, Дюпон и ко. И до сих пор частные лица по своему усмотрению печатают денежные знаки США. Сколько им нужно и когда им нужно. Право печатать денежные знаки США этим лицам передал президент США Томас Вудро Вильсон. И что интересно, сразу после того, как был избран президентом с 1913 по 1921 годы, что дает возможность предположить, что это было платой за попадание в кресло президента США. И хотя Томас Вильсон до конца своей жизни сожалел о содеянном, но это не меняет сути. Так вот, Джон Кеннеди подписал указ о возвращении эмиссии доллара под контроль государства, что вместе с желанием обнародовать переговоры с инопланетянами стало для него подписанием смертного приговора самому себе. И вполне понятно, что ему не позволили сделать официальных заявлений по этим вопросам, и вполне понятно, что его ликвидировал его собственный телохранитель. Но предельно понятно, что сообщить о том, что президента США убили в Белом доме, никто не собирался. Поэтому и был организован весь этот спектакль с убийством его клонов в Далласе еще до того, как произойдет публичное выступление, на которое клон был не способен. И что самое любопытное во всем этом, так это то, что клон Джона Кеннеди смертельно ранил снова телохранитель, скорее всего тот же самый, выстрелом с близкого расстояния, когда пуля вошла со стороны левого виска и вышла справа, снеся часть темени. Маленькое входное отверстие пули и снесенная часть черепа на выходе говорят о том, что выстрел был сделан с очень близкого расстояния. Другая пуля вошла в шею президента сзади и с правой стороны и вышла спереди. Все это и многое другое говорит о том, что покушение на Джона Кеннеди совершал не Ли Харви Освальд, которого просто подставили. Любопытно и то, что Линдон Бэйнс Джонсон, ставший президентом США, практически немедленно после смерти Джона Кеннеди в 1964 году подписал тайный договор с инопланетянами. Но это уже особый разговор. Со временем инопланетянами была передана и технология записи памяти оригинала клону. При этом было необходимо сначала записать всю память с оригинала, чтобы потом ее можно было записать на девственно чистый мозг клона. Следующая потребность в клоне возникла во время президентства Рональда Уилсона Рейгана. На него 30 марта 1981 года было совершено покушение неким Джоном Хинкли, одна из выпущенных пуль которого поразила левая легкая Рональда Рейгана. Согласно официальной версии, президент после операции довольно быстро вернулся в норму, поразив врачей скоростью выздоровления. Это согласно официальной версии. А согласно неофициальной версии, президент Рональд Рейган умер во время операции, а вместо него продолжил президентствовать уже его клон, чем и объясняется его поразительно быстрое, по мнению врачей, выздоровление после ранения. Любопытно и то, что у Рональда Рейгана не было проблем со здоровьем до покушения на него 30 марта 1981 года, а вот после в кавычках ранения на него посыпались болезни, как из рога изобилия, в том числе и рак. Через несколько лет у него был обнаружен рак толстой кишки и проведена операция по удалению полипов в 1985 году. Последовали операции и в 1989 и 1990 году. В 1995 году ему была сделана очередная операция по удалению раковой опухоли шеи. Кроме этого, у него неожиданно появились и другие патологии. Вроде бы ничего необычного, но причины всего происходящего были в том, что ткани выращенных клонов оказались нестабильными, и это стало причиной появления раковых новообразований и выхода из строя разных систем организма. Причиной этому было то, что переданная технология клонирования была разработана инопланетной расой, сильно отличающейся от земной генетикой. Поэтому инопланетная технология клонирования требовала доводки в земных условиях, и на это ушло немало времени. И только к 90-м годам 20 -го века американцам удалось в своих секретных лабораториях довести технологию клонирования до желаемого состояния. Поэтому в 1994 году клоны уже создавались весьма совершенными. Правда мы со Светланой называли их не клонами, а куклами, что больше соответствовало тому, чем или кем были эти клоны. Надо сказать, что у кого-то из кукловодов оказалось странное чувство юмора. Они прислали убийцу к одному нашему другу Дэвиду в лице его самого. Конечно, не совсем его, а его куклу, но оригинал оказался проворней и в качестве трупа оказалась его кукла-клон. Дэвид заснял позже видео, где он сидит рядом с камином в своем особняке, и рядом лежит труп, его самого. Этот сюжет потом показывали по европейскому телевидению, но только один раз, и после показа не было реакции. Вообще никакой реакции. Хотя Дэвид в этом сюжете дал полноценное описание всему происходящему. Но видно, большинство зрителей посчитало репортаж розыгрышем, настолько все это не укладывалось в сознание людей, а зря, потому что то, что готовило тайное правительство, было сверхцинично и подло. Хотя что еще можно ожидать от такого правительства социальных паразитов, которые уже продали все человечество вместе с мидгардземлей по договору с цивилизацией серых? Коварный план был предельно прост и безупречен, или почти безупречен. Для создания куклы-клона требовалось только получить образец крови нужного человека, и все. А если учесть, что практически вся медицина во всем мире контролируется социальными паразитами, то у них практически нет проблем получить образцы крови любого человека, включая особенно политиков и государственных деятелей разных стран. А дальше все просто. В специальных секретных лабораториях выращиваются куклы-клоны нужных людей. И когда нужный человек приезжает в США с официальным или полуофициальным визитом, его или ее приглашают погостить несколько дней и отдохнуть от трудов праведных. Важный гость вежливо соглашается и отправляется в гостеприимное место, где его уже поджидают. А там гость погружается в мертвецкий в полном смысле этого слова «сон», во время которого у гостя записывают всю его память. И эту память потом переносят на мозг куклы-клона этого человека. И утром следующего дня важный гость просыпается полностью обновленным, в полном смысле этого слова. При этом эта кукла-клон находится под полным контролем и управлением своих создателей. Хорошо отдохнув, важный гость, а точнее его кукла-клон, возвращается в свою страну, и никто даже не подозревает, что это уже управляемый биоробот. Вот какой грандиозный план по захвату мира был разработан в полном соответствии с подписанным в 1964 году президентом США Линдоном Бэйнс Джонсоном договором с цивилизацией серых. Когда этот иезуитский план стал нам известен, я стал искать способ его сорвать. Довольно быстро нам удалось найти слабые места в куклах-клонах. Получилось нащупать несколько ключевых зон неустойчивости генетики кукол-клонов, Своеобразный скелет этих рукотворных созданий. И в один прекрасный для нас со Светланой и всех наших друзей и хочется верить далеко не прекрасный для социальных паразитов день, я нанес удар по этим ключевым элементам кинетики кукол-клонов. И все с такой тщательностью подготовленные куклы-клоны растеклись лужами». Вот удивился обслуживающий персонал секретных лабораторий-хранилищ, когда обнаружили вместо готового товара растекшиеся по полу лужи, которые еще совсем недавно были суперсекретными охраняемыми объектами. Можно представить лица обслуживающего персонала и то, что и как они докладывали по этому поводу своему начальству, а то своему и так далее. Не знаю, как другие, но я когда представлял их физиономии, когда они обнаружили, что стало с куклами-клонами, не мог удержаться от улыбки, до того данная ситуация была очень смешной и комичной. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, на моем лице невольно появляется улыбка, особенно от осознания того, что удалось сорвать такую идеальную операцию социальных паразитов и их хозяев. Не будь случайности, неузнаемый узнаемый волей случая или не случая о куклах-клонах, вполне мог сработать этот подлый план социальных паразитов. И в один прекрасный день все ключевые фигуры мировой политики могли бы оказаться подменены, так что никто ни о чем и не догадался, и стали бы эти куклы выполнять все приказы своих кукловодов, и можно только себе представить, к чему это все могло бы привести. И при этом никто бы так и не понял, почему тот или иной политический или государственный лидер вдруг резко или плавно изменил свою принципиальную позицию. Самое важное во всем этом, то что найдя уязвимые места кукол-клонов, не было надобности искать местоположение каждой уже готовой куклы-клона, на что потребовалось бы много времени, а также на уничтожение каждой из них по отдельности. Мой метод работы позволил работать со всеми куклами-клонами одновременно в масштабе Мидгард-Земли, и при этом было не важно в какой стране находятся эти куклы-клоны, как глубоко под землю или под воду их запрятали, какой толщины в бункерах стальные стены и двери – все это для работы не имело и не имеет ни малейшего значения. Кроме того, что мы со Светланой своими действиями сорвали социальным паразитам их грандиозный праздник, на который они очень сильно надеялись, еще уничтожение кукол-клонов стоило им огромных денег, а деньги они терять любят меньше всего. И хотя у них денег куры не клюют, они очень не любят их терять, особенно в таких количествах. Конечно, они могли потратиться ради такой цели и еще раз, и может быть и не один раз, но после обнаружения нами слабых мест кукол-клонов, мною было создано специальное силовое поле вокруг Мидгард-Земли, в пределах действия которого все куклы-клоны практически мгновенно превращались в большие органические лужи. И даже если кукол-клонов создали бы сами серые и попытались бы ввести их на нашу планету, попав в пределы действия этого силового поля, Куклы-клоны растеклись бы лужами так же, как и при попытке создания их на Мидгард-Земле. Конечно, данное событие не могло пройти мимо внимания кукловодов. Вскоре в Сан-Франциско собрались многие из основных кукловодов. Причиной их сбора были мы со Светланой, ибо наши действия сорвали им хорошо продуманный и далеко идущий план по окончательному захвату контроля над Мидгард-Землей. Среди них особенно выделялся один человек или существо, даже трудно сказать точно, так как внешне он ничем не отличался от человека, но при этом не был человеком в полном смысле этого слова, по крайней мере земным человеком. Темные силы делали выводы из своих ошибок и направляли на Мидгард землю своих иерархов. Если светлые иерархи, приходя на Мидгардземлю через рождение или прилетая на нее, блокировали свои возможности, считая несправедливым иметь преимущество перед остальными, то иерархов темных сил совесть по этому поводу не мучила, хотя бы потому, что у них совести никогда и не было. Так вот, таким черным иерархом был появившийся в Сан-Франциско кардинал Солли, так по крайней мере он представился всем остальным. Было ли это его настоящим именем или одним из его имен за его длинную историю пребывания на Мидгард Мидгардземле, я не знаю, да это и не столь важно. А важно то, что он прибыл на Мидгардземлю тысячу лет назад, когда началась последняя ночь Сварога в 6498-ое лето от сотворения мира в Звездном Храме, 988 год нашей эры. Он прибыл для курирования действий темных сил на мидгард Мидгардземле во время главной и последней их попытки взять цивилизацию мидгард земли под свой контроль в самое тяжелое для нее время, кстати, ими же и организованное. Именно он стоял за спиной тех, кто распял рода мира и Иисуса Христа в Константинополе и Иерусалиме в лето 6599-е от сотворения мира в Звездном Храме, 1087 год нашей эры, и не допустил освобождения иудеев от контроля темных сил, Именно его люди стояли за спиной тех, кто убил Марию Магдалину и организовал смертельное преследование потомков Радомира и Марии Магдалины. Именно благодаря его коварным планам удалось направить последователей учения Радомира и Марии Магдалины в тупик. Именно он стоял за спиной папы Иннокентия III, объявившего крестовый поход против катар, альбигойцев, продолжавшийся 20 лет, в ходе которого было уничтожено от двух до трех миллионов человек, вплоть до младенцев. Именно он с радостью и с улыбкой на лице смотрел на то, как в костре сгорал заживо прямой потомок Радомира и Марии Магдалины, великий магистр ордена тамплиеров Жак де Мале, Ведомир. Именно он был создателем инквизиции, которая в средние века в Западной Европе уничтожила миллионы человек. Именно он стоял за многими войнами, в которых братья убивали братьев. Конечно, за тысячи лет он поменял множество имен. Но те, кому положено, знали, кем был тот, что с улыбкой наблюдал за тем, как умирал на кресте Радамир, который верил в людей, которые предали его, отправив его на смерть, выбрав иллюзорные блага, предложенные им социальными паразитами. Самое любопытное то, что кардинала безумно боялись и люди из его окружения. Они начинали дрожать только от того, что он на них останавливал свой пронзительный взгляд гипнотизирующих черных глаз. Внешне он ничем особым не отличался, был среднего роста, худощавый, короче, ничто не говорило о том, что перед вами могучий черный маг. Первый раз я узнал о нем, когда Светлана, вернувшись однажды со встречи с незнакомцем, сообщила о том, что она столкнулась с очень странным человеком, с очень неприятным взглядом, проникающим в глубину души и вытаскивающим ее наружу. Любопытно было и то, что незнакомец в свое время был Жаком де Мале, ведомиром сущность которого была иерархом высочайшего уровня развития, и который перед воплощением сознательно заблокировал многие свои возможности. В этом воплощении сущность незнакомца не повторила ошибок прошлых воплощений после того, как ему пришлось сгореть заживо, в результате того, что он сам заблокировал свои возможности, возможности, о которых тот же самый Солли даже и не мечтал. И вот они вновь встретились на Мидгард-Земле в самое ответственное для ее цивилизации время – и, конечно, вновь были по разные стороны баррикад, но на этот раз незнакомец был Солли не по зубам. После того, как Светлана встретилась с его несущим смерть взглядом в первый раз, он вышел со мной на телепатический контакт через нее. Солли оказался очень умным собеседником в отличие от большинства его подчиненных. Он начал издалека обращая внимание на то, что он отстаивает и борется за свои убеждения. Ловко апеллируя к тому, что и я отстаиваю свои убеждения, и что имеют право существовать разные убеждения, и в этом и заключается красота мира и его многообразие, и что все необходимые ночи день, и травоядные и хищники, и что одно без другого существовать не может, что все это обеспечивает равновесие, как инь и ян. Но Солли малость опоздал с подобной философской ловушкой. У меня уже был довольно обширный опыт общения с темными иерархами разных уровней, из подобной философии, которая еще сопровождается мощным воздействием на уровне подсознания и активным прощупыванием слабых мест и белых пятен развития в системе защиты. В принципе, подобная философия темными иерархами применялась для отвлечения внимания, для создания расслабленной обстановки, а в это же самое время шла активная подготовка к взятию контроля над сознанием и в случае неудачи к уничтожению противника. Именно это и делал Соли во время своих философских рассуждений, которые могли запутать только новичка, которым я уже не являлся долгое время. Для меня уже давно была понятна разница между социальными паразитами и даже самыми кровожадными хищниками, и подобными разговорами запудрить мне мозги было невозможно, но Соли, тем не менее это делал. Основной причиной этому было, как я уже упоминал, желание как можно тщательнее изучить меня, чтобы в нужный момент нанести решающий удар. Я, зная все это, старался показать ему только то, что я сам хотел, а параллельно изучал его самого. К моему удивлению, он даже не заметил этого, видно, привыкнув к тому, что никто не в состоянии это проделать с ним самим. Так или иначе, философские рассуждения не могли продолжаться до бесконечности, и в один момент он прямо предложил перейти на его сторону, красочно обрисовав, какие возможности передо мною откроются, и не только на Мидгард-Земле. Он говорил о том, какие возможности откроются, если мы объединим свои усилия, что наконец-то получится навести порядок на планете, прекратятся все войны и наступит рай на Земле. Меня почему-то такой рай для идиотов не прельщал, о чем я ему сразу же и сообщил – у нас было еще несколько бесед. Видно, Соли не успел за один раз разобраться с моими слабыми местами и белыми пятнами, и он не хотел начинать каких-либо действий, пока не получит для себя полной картины, кто и что я есть с его точки зрения. Как я уже писал, в связи с последними событиями в Сан-Франциско съехали все главы тайных организаций и орденов. Среди них было несколько светлых иерархов. Некоторые из них возглавляли тайные ордена светлых, Некоторые были внедрены в тайные ордена темных. Периодически устраивались такие совместные собрания светлых и темных иерархов Мидгардземли. Обычно такие собрания происходили по требованию одного из высших иерархов с одной или другой стороны. В данном случае общий сбор объявили темные, так как хотели обвинить светлых в том, что последние начали боевые действия в нарушение недавней договоренности о перемирии. Во время таких общих сборов было запрещено под угрозой смерти начинать какие-либо действия друг против друга. Проблема заключалась в том, что я был сам по себе, ни к каким тайным орденам и организациям не принадлежал, так же как и Светлана. Хотя к этому времени мы установили контакт с несколькими людьми, которые занимали высокое положение в иерархии Мидгард-Земли со светлой стороны. Но темные иерархи не хотели верить в то, что мои действия были независимыми от кого-либо и стали моей собственной инициативой. Особенно после того, как Солли видел, как Светлана встречалась с несколькими нашими друзьями. Трудно сейчас предполагать, что подумал Солли, но после одной из встреч Светланы с нашим новым другом Солом... Солли нанес ему очень мощный удар, и Сол впал в глубокую кому, мало чем отличающуюся от смерти. Солли практически сжег ему мозг. Почти так же, как это делает электрический стул. Как только я узнал об убийстве Соло, мы со Светланой тот час начали работу над его восстановлением. Пока прошло еще очень мало времени, и никто не объявил о его смерти и не приступили к вскрытию. Было бы странно, если бы человека объявили официально мертвым, сделали бы вскрытие, со всеми вытекающими из этого последствиями, а он потом появился живой и здоровый, без признаков вскрытия. Так или иначе, мне удалось полностью восстановить повреждения у Сола и вернуть его к жизни, до того, как весть о его гибели успела широко разлететься. Но сделав это, я решил не останавливаться только на этом. Солли, видно, предполагал, что никто не решится, зная, кто и что он есть, предъявить ему претензии и потребовать наказания для него. Может быть, кто-то и сделал бы это, только я не стал дожидаться этого, а вышел с ним на телепатический контакт и вызвал его на бой по всем правилам. Вполне возможно, он специально нанес смертельный удар по Солу, зная, что я именно так и среагирую, и в это же мгновение, и в это же мгновение не меняя выражения своего лица, Солли нанес свой первый удар, к которому я уже давно был готов. Его удары были очень жесткими, рассчитанными на нанесение максимального повреждения. Я тоже не заставил его долго ждать с ответными ударами, и началась смертельная дуэль, в самом прямом смысле этого слова. Это была не дуэль до первой крови или ранения, или когда кто-то скажет «сдаюсь» или «хватит». Это была дуэль насмерть, после которой останется только победитель, а от поверженного не останется ничего. Дуэль до полной раскрутки сущности. По крайней мере, я намерен был довести эту дуэль именно до этого. Мне трудно судить, чего хотел добиться своей победой Солли, если бы удалось победить ему. Я как-то не догадался выяснить это у него а был немного занят защитой и дальнейшим прощупыванием его. Дуэль с темным иерархом всегда бой без правил. Темные иерархи не придерживаются рыцарского кодекса боя. Для них любые методы хороши, лишь бы добиться желанной победы. Когда по тебе бьют, ты чувствуешь все, как сгорают твои нервы, как обугливается от удара тот или иной участок твоего мозга, как разрушаются созданные тобой структуры и сгорают наработанные тела потенциал которых идет на затягивание рваных ран. И все это происходит очень быстро. В считанные секунды давление прыгает резко вверх, и некоторые сосуды мозга не выдерживают таких резких скачков и лопаются. И в это время ты сосредоточен только на одном – изучении твоего врага. Для того, чтобы победить в такой битве, необходимо изучить то, чем противник наносит тебе удары. Выявить, куда и каким образом он бьет, чтобы найти у себя эти слабые места и белые пятна, и во время сражения создать себе недостающее. В принципе, с темными иерархами на Мидгард-Земле сражение проходит так же, как и с космическими собратьями. Короче, выигрывает тот, кто быстрее соображает, кто умеет быстро нарабатывать новые свойства и качества, новые тела и структуры. Кто в состоянии не обращать внимания на боль, кто не поддается страху за самого себя, когда наблюдает за разрушениями в себе после удара врага. Побеждает всегда тот, кто в любых условиях может мыслить ясно и творчески, и создавать новое, и делать это очень быстро. С земным темным иерархам сражаться, с одной стороны, сложнее, так как к такому иерарху хорошо знакомо все земное – земная генетика, привычки, земной менталитет. С другой стороны, сражаться с таким темным иерархом проще, так как он привыкает испытывать чувство высокомерия и пренебрежения по отношению к противнику. И хотя Солли не принадлежал к такой категории темных иерархов, тем не менее он не учел или не знал, что мне приходилось уже много раз сражаться с темными иерархами, и во многих случаях с иерархами очень высокого уровня. И не учел соль еще и того, что у меня уже накоплен большой объем структур, свойств и качеств. Наработано много новых тел сущностей и новых материй во время всех этих боев, которых у него не могло было быть в принципе. В то же самое время каждый его удар, предназначенный для моего уничтожения, давал мне информацию о том, какими материями он пользуется при ударе, какими структурами. Ведь удар хоть и наносят мысленно, но наносят этот удар материи, как ни крути. А это означает, что если удар противника не уничтожил тебя полностью, и ты еще дышишь, то ты получаешь в свои руки всю информацию о том, чем и как тебя ударил враг, и можешь его блокировать аналогичный второй удар. А если у тебя мозги не совсем поджарились, то получив новую информацию, ты еще получаешь возможность сказать «Эврика» и создать с полученными новыми качествами нечто эдакое новенькое, чего раньше не было, по крайней мере у тебя». Так что моя любимая шутка о том, что бить ее определяет сознание, имеет под собой вполне реальное обоснование. В случае, если повезет и получится победить в сражении, то ты получаешь не только победу над врагом, но и определенный скачок в развитии. Конечно, это если повезет, но мне пока везло, и одна из причин такого везения заключается в том, что моя сущность весьма древняя, и до того, как воплотиться в это мое тело, моя сущность, то бишь я – занимало довольно-таки высокое иерархическое положение. И хотя на Мидгород-Земле я начинал, как и все, с нуля, но тем не менее предыдущий уровень развития позволил мне очень быстро заново освоиться. И это при том, что мой опыт в этом воплощении принципиально отличается от всего моего опыта за все предыдущие воплощения. Так что это не было интуицией, знанием прошлых воплощений, а скорее способностью мыслить не шаблонно. Именно это качество, по моему глубокому убеждению, и позволило мне быстро пройти тот путь, на который я вступил. Точнее, я еще продолжаю идти по этому пути и пока еще не вижу конца края онного. Опыт прошлых воплощений и две промежуточные или пуферные сущности к моей основной помогли мне быстро пройти через эволюционные джунгли, пойти дальше. И не только полностью развернуть в этом физическом теле свою основную сущность, но и прорваться на такие рубежи, которые ранее были для нее недосягаемыми. При этом сакральное или основное имя моей сущности менялось неоднократно, что означает кардинальные принципиальные изменения, которые возникли в результате сделанных мною открытий и прорывов, после пробуждения моей основной воплотившейся сущности. Напомню, что в космической иерархии сакральное имя является ключом и отражает уровень развития его носителя. Каждое изменение сакрального имени любого существа происходит только после того, как это существо выходит на принципиально новый уровень. Каждое изменение сакрального имени любого существа происходит только после того, как это существо выходит на принципиально новый уровень своего развития, и чем выше уровень развития существа, тем более принципиальные и значительные и качественные изменения должны были произойти, чтобы созрело в самом прямом смысле этого слова. Новое сакральное имя. Так что когда мне пришлось сражаться с Солли, у меня был уже очень большой опыт воина за пределами Мидгардземли. И много качеств и структур, которые просто невозможно наработать в пределах Мидгардземли. И именно благодаря этому мне удалось после продолжительного и тяжелого боя победить Солли. Продолжительность боя условно, весь бой продолжался не более получаса. Но за это время произошло столько всего, что в другой ситуации хватило бы кому нибудь на всю жизнь. Как я уже упомянул, после того как противник наносит по тебе удар, возникает возможность изучить его оружие и нейтрализовать действия за счет создания своего рода противоядия на основе полученной новой информации и созданных на основе этой информации структуры качеств, которых ранее не было. Но умный и опытный противник делает то же самое и с тобой, когда ты наносишь ответный удар. Враг также сканирует твое оружие и также нарабатывает для себя новые качества и свойства для противодействия ему. Выигрывает тот, кто быстрее находит и определяет слабые места противника, кто быстрее нейтрализует и блокирует удары противника. Выигрывает тот, у кого до начала сражения были такие эволюционные наработки, которые противник не в состоянии наработать вообще – или на создание таких свойств и качеств ему потребуется значительное время, которого просто не может быть во время сражения. Сражение может продолжаться от нескольких секунд до нескольких часов, не прерывающихся даже на долю секунды действий. И еще один момент. В подавляющем большинстве случаев противник, с которым тебе приходится мериться силами, так или иначе соответствует твоему уровню, так что каждый раз сражение идет насмерть 50 на 50 – и не может быть не только гарантии, но даже уверенности, что именно ты выйдешь из боя живым. Конечно, когда начинаешь бой, ты веришь в то, что победишь именно ты. Если есть хоть небольшая неуверенность в себе или страх, вступать в бой нельзя. Можно считать, что ты уже мертв. Вот такая ситуация прорисовывается. Вступая в бой, ты должен быть стопроцентно уверен в своей победе, и в то же самое время и в то же самое время ты знаешь, что противник соответствует тебе, и шансы у вас не практически равны. Но в этом и есть суть настоящего воина, по крайней мере, как это понимаю я. Ты вступаешь в бой с уверенностью в своей победе, даже если ты один против огромных полчищ врагов. Главное в этот момент только одно – ты должен быть убежден на тысячу процентов в том, что ты отстаиваешь правое дело. А повезет тебе или нет в сражении, зависит и от того, как ты можешь отрешиться от всего на свете, даже от самого себя, и сосредоточиться только на победе. При этом может быть огненная боль во всем теле. Ты чувствуешь, как твоя жизнь, словно кровь капли за каплей, покидает твое тело. И ты не знаешь, сколько еще капель жизни осталось тебе, и все равно продолжаешь бой. И при этом ты должен в первую очередь еще не допустить, чтобы что-нибудь произошло с самым дорогим тебе существом, Светланой, которую тоже бьют, и бьют, чтобы уничтожить. И так проходит каждое сражение». Кстати, я придерживаюсь философии никогда не наносить удары первым. Всегда стараюсь воззвать голосу разума, но если последнего не оказывается вообще или оказывается в недостаточной степени, то противник всегда наносит удар первым. А делают они это часто потому, что согласно мировоззрению темных сил, голосу разума взывает только слабый, а сильный признает только одно – силу. И если к нему кто-то обращается с разговором, то раньше или позже темный иерарх наносит свой удар. Это их стиль действия, это так они мыслят. Время разговора они используют для изучения своего собеседника, для того, чтобы максимально эффективно нанести свой удар. Я считаю и убежден, что всегда надо пробовать разрешить конфликт мирным путем, и только если это невозможно решать вопрос с позиции силы. При этом, когда такие ситуации возникают, я не показываю свое удостоверение о моем уровне развития и о моем положении в иерархии света, так как считаю подобные действия неправильными, это во-первых. А во-вторых, мне важно узнать, что будет говорить и как будет вести себя то или иное существо со мной, как с разумным существом, вне зависимости от того, какой у меня иерархический уровень. Я действую так, потому что многие из темных иерархов, особенно невысокого уровня, Увидев мои иерархические знаки, начинают юлить и хитрить, так как во многих случаях мне приходится разбираться с темными после того, как ко мне обращаются за помощью. И поэтому я появляюсь всегда в свернутом состоянии, не разворачивая своих структур, не демонстрируя свою сущность. Если то или иное существо начинает себя вести нагло, вызывающе, относиться ко мне как к муравью, а не как к разумному существу, то тогда приходится разворачивать свои структуры в большей или меньшей степени, в зависимости от того, что и насколько знает и понимает данное существо в иерархии». И практически всегда после демонстрации иерархического удостоверения подобные существа начинают лебезить, извиняться, оправдывать свое недопустимое для разумного существа поведение. Но меня уже это никогда не интересовало. Я давал им шанс действовать как разумным существам, и они этим шансом не воспользовались. С какими только ситуациями мне не приходилось сталкиваться. Бывали случаи, когда начинали бить и светлые иерархи. Особенно, когда при движении вперед я попадал в принципиально новые для меня пространства. Но всегда это было недоразумениями. Чтобы было понятно, что к чему, приведу один пример. Однажды, уже довольно много лет назад, мне удалось создать принципиально новые структуры и наработать тела сущности из материй, принципиально несовместимых с нашими материями. Для решения совместимости несовместимого мне удалось создать некую структуру, принцип действия которой я не буду раскрывать по вполне понятным причинам. Продвижение в новые пространства шло просто замечательно, но вскоре после начала движения в них нас со Светланой стали весьма сильно бить. Я вышел на контакт с нападающими и спросил причину нападения на нас со Светланой. Ответ на мой вопрос был весьма неожиданным. Нам сообщили, что было принято решение нанести по нам удар на уничтожение, из-за того, что я своими действиями создаю нестабильность их пространств, а это чревато гибелью многих и многих цивилизаций. Конечно, я не стал отвечать на удары ударами, а только спросил, почему они не вышли на контакт и не объяснили ситуации, и все можно было бы решить без каких-либо последствий для их космических пространств. На мой вопрос они ответили, что они посчитали, будто нет другого пути решения проблемы угрозы, стабильности их пространств, кроме как уничтожения, в силу того, что мы уж очень сильно отличаемся. На что я им сообщил свое мнение по этому поводу, и вот какое. Во-первых, всегда нужно испробовать все варианты, включая самые невероятные, прежде чем переходить к крайним мерам. А во-вторых, если мне удалось проникнуть в их пространства, которые столь разительно отличаются от наших, и остаться при этом живым, то это означает, что вполне возможно мне удастся найти такое решение, при котором их пространство не пострадают. И для этого мне нужна максимально полная информация об их космосах. После того, как я собрал нужную для этого информацию, я создал дополнительные структуры и тела для наших со Светланой сущностей, и проблема была решена. Необычайной ситуацией заключалась еще и в том, что мне пришлось сначала изрядно попыхтеть, прежде чем удалось обеспечить телепатический контакт. Уж очень сильно эти существа отличались от всех тех, с кем мне приходилось сталкиваться ранее. Так что этот пример доказывает, что даже после нанесения ударов не стоит спешить с нанесением ответных, а стоит попытаться выяснить причины нападения. Вообще ни один светлый иерарх никогда не будет наносить удар первым, даже если есть высокая вероятность того, что нападение возможно. До тех пор, пока нападение не произойдет, никаких упреждающих ударов быть не должно, иначе подобные действия могут привести к тому, что у кого-то может возникнуть желание наносить упреждающие удары по своему усмотрению и желанию, и при этом можно будет объяснять необходимость подобных действий тем, что если позволить развиваться событиям по данному сценарию, то это неизбежно приведет к тем или иным негативным последствиям. И чтобы не допустить всего этого в будущем, необходимо действовать сейчас. И даже если это действительно произойдет согласно данному прогнозу, нельзя производить какие-либо упреждающие удары, так как существует возможность того, что могут произойти те или иные изменения, и никаких негативных действий не произойдет вообще. Тогда и только тогда можно применять ответные действия, когда та или иная угроза из возможной превращается в реальную. Информация о возможности тех или иных негативных действий дает право на проведение мер их предотвращения и подготовки к отражению их на случай, если они все-таки произойдут. Это положение я могу подтвердить вполне реальным примером, доступным для понимания практически любого человека, далекого от иерархических правил. В последнее время определенными кругами в современной России и не только в ней муссируется информация о том, что во Второй мировой войне был агрессором Советский Союз, а не бедная гитлеровская Германия. И обосновывается это мнение тем, что генеральный штаб готовил грандиозное наступление советских войск против немецких дивизий, и что это наступление планировалось на начало июля, что Иосиф Сталин ждал, когда Адольф Гитлер отдаст приказ на наступление немецких дивизий через ла чтобы начать наступление советских войск. У советской армии было не только больше танков, чем во всех странах вместе взятых, и при этом даже устаревшие танки Т-28 по своим характеристикам превосходили практически все танки гитлеровской Германии. Во много раз было больше артиллерии, самолетов и многого-многого другого. И это правда, но это Адольф Гитлер отдал приказ о нападении на Советский Союз в 4 часа утра 22 июня 1941 года. И тем самым поставил точку в вопросе о том, кто агрессор. Намерения Иосифа Сталина нанести удар по гитлеровским войскам первым так и остались в категории намерений, а агрессором стала гитлеровская Германия. Так что нравится кому-то это или нет, Советский Союз действительно стал жертвой этой агрессии и заплатил за нее более чем тридцатью миллионами человеческих жизней, подавляющее большинство которых были жизнями славян, русских, украинцев и белорусов. Возникает вопрос о том, стоило ли все-таки наносить упреждающий удар советским войскам или нет, и кто на самом деле стоял за спиной у Гитлера, и какие цели эти гугловоды имели сами. В книге «Россия в кривых зеркалах» я подробно изложил свою версию этих событий, подкрепив ее неопровержимыми доказательствами. Неожиданно совсем недавно моя версия получила еще одно неопровержимое доказательство – Совсем недавно в Великобритании был снят гриф секретности с документов времен Второй мировой войны, и эти документы вскрыли подлейшие из всех возможных планов предательства, разработанные нашими в кавычках союзниками. В то время как наши солдаты проливали свою кровь на фронтах, высшие правительственные круги США и Великобритании разработали план Третьей мировой войны против Советского Союза. Этому плану дали название «Операция «Немыслимая», «Operation Unthinkable». Согласно ему, войска США, Великобритании и 10-12 немецких дивизий, которые союзники после сдачи в плен последних не расформировали, а под руководством английских и американских инструкторов готовили к новым боям, совместными усилиями должны были нанести удар по советским войскам. Операцию планировали начать 1 июля 1945 года. Всем было уже понятно, что гитлеровская Германия обречена – и союзники рассчитывали, что после капитуляции Германии русская армия будет утомлена и обеспечена, техника полностью изношена. Короче, лучшего времени для того, чтобы нанести удар в спину, не придумаешь. И остановила этот подлый план не проснувшаяся неожиданно совесть, а реальная мощь русской армии и ее оружие. Берлинская операция потрясла союзников, так как согласно их представлениям, Берлинский укрепленный район взять было невозможно, особенно если учесть тот факт, что советские войска начали наступательную операцию, не завершив полноценной подготовки к ней, в очередной раз спасая союзников от полного разгрома еще сражающимися немецкими дивизиями, оттянув на себя большую часть немецких дивизий сражающихся на Западном фронте Германии. К сведению, на заключительном этапе войны на Восточном фронте Германии против советской армии сражалось 90% лучших немецких дивизий, имеющих боевой опыт, в то время как нашим союзникам противостояло только 10% оставшихся, практически без боевого опыта и набранных последние месяцы войны из резервистов, стариков и мальчишек. Вторым настораживающим моментом для наших союзников, заставившим их отказаться от своей операции «Немыслимая», Послужил тот факт, что советские войска 29 июня неожиданно изменили свою дислокацию, и трусливые союзники не решились начать свою хорошо проработанную операцию по развязыванию новой мировой войны уже против Советского Союза, против России. Во всем этом предательстве и при всей подлости самого плана союзников хотелось бы отметить несколько важных моментов. Первое. План операции немыслимый стал разрабатываться нашими союзниками тогда, когда уже окончательно стало ясно то, что гитлеровская Германия обречена на поражение в этой войне Советским Союзом. Второе. Согласно операции «Немыслимая» должна была быть оккупирована территория Советского Союза до Урала. Очень любопытно получается, операция «Немыслимая» полностью совпадает с планом Барбаросса, разработанным Генеральным штабом Гитлеровской Германии. Возникает вопрос, кто же настоящий автор этих планов? Если учесть, что и избирательную кампанию Адольфа Гитлера, и создание в Германии военно-промышленного комплекса финансировала финансовая мафия США, то и авторство плана Барбароса, скорее всего, принадлежит им же. И то, что созданный ими план «Немыслимое» полностью совпадает с планом Барбароса, уже никак не может быть случайностью. Вот такие вот дела получаются с нашими союзниками. И учитывая все вышеизложенное, можно только сожалеть, что Адольф Гитлер – дал приказ на нанесение упреждающего удара за две недели до того, как Иосиф Сталин планировал начать наступление на немецкие войска. В этом случае война с гитлеровской Германией закончилась бы еще в 1941 году быстрым разгромом, и не было бы нескольких десятков миллионов жертв и растерзанной войной страны. Ведь теперь предельно ясно, что Вторая мировая война, так же как и Первая мировая война, и последовавшая за ней сионистская революция 1917 года были развязаны с одной только целью – уничтожить Россию и ее хребет, русский народ, точнее народ русов. И что немецкий народ в силу определенных национальных особенностей стал разменной монетой в руках иудейской финансовой мафии, и от этих мировых войн, кроме позора, многомиллионных потерь, двойного полного ограбления своей страны ничего не получил – все пенки, всю выгоду от этих мировых войн собрала иудейская финансовая мафия, штаб-квартира которой находится с конца XIX века в США. Я, как всегда, несколько увлекся своей любимой темой, как только подвернулся удобный случай. Просто болит душа от того, как пытаются извратить, особенно в последнее время, правду о событиях, связанных с Россией, и ее ролью в этих событиях. Душа болит от потока вылеты и выливаемой лжи о России и ее народах, в основном русском. Меня некоторые даже осуждают за то, что я говорю и пишу о геноциде русских, в то время как в России живет много других народов, которые тоже пострадали и считают такое положение несправедливым. Но я уверен в том, что говорящие так явно моих книг не читали и не знают или не хотят знать реальные картины. Во-первых, я всегда говорю о русском и других коренных народах России, под которыми я понимаю народы, которые проживают на территории современной России не менее 500 лет, и не имеют своих национальных государств за ее пределами. Это во-первых. А во-вторых, именно русские и другие славянские народы понесли невероятные потери, несоизмеримые с потерями какого-либо другого народа. Это во-вторых. В-третьих, если другим коренным народам России разрешено иметь свои национальные организации, то русским в Российской Федерации это запрещено. А это уже прямой факт нарушения равноправия народов. В-четвертых, в современной России русские по национальности пока еще составляют более 80% от общего населения страны, а согласно международным правилам, страны, в которых люди одной национальности составляют более 70% от общего населения, считаются мононациональными, и несмотря на это русский народ в Российской Федерации самый бесправный. Полномерное уничтожение русского народа приведет и к полному уничтожению других коренных народов России – Понимают они это или нет. Поэтому поднимая вопрос о тысячелетнем геноциде русов, я тем самым поднимаю вопросы о будущем других коренных народов тоже, потому что без русского народа у них нет будущего. И еще, кто-то должен же говорить об этом и о многом другом открыто, без того, чтобы оглядываться на то, как будут реагировать социальные паразиты на правду. Ведь геноцид русов ведется не только на физическом уровне, посредством ГМО, посредством прививок, с помощью медикаментов и так далее. Геноцид ведется и на культурном уровне, искажается правда о великом прошлом, и на языковом уровне и тому подобное. Поэтому я и выступаю в защиту своего народа, который достоин жить пристойно на своей собственной земле, которая, ко всему прочему, богата и своими ресурсами. Конечно, не только один я, к моей радости, болею душой за судьбу русов. Но, к сожалению, многие из тех, кто поднимает свой голос в защиту русского народа, делают это неумело, допускают много ошибок, что только на руку социальным паразитам. К сожалению, существуют еще и псевдопатриотические организации, созданные социальными паразитами, чтобы дискредитировать саму идею самосознания русского народа. И доказательством подрывной деятельности таких псевдопатриотических организаций может служить пример в кавычках просветительской деятельности онных. Например, мне недавно прислали на сайт письмо, в котором меня просвещали о происхождении слова «славяне». И вот такое откровение предложили мне для борьбы с моим невежеством. Мне написали, что название «славяне» произошло от английского слова «slave» – «раб». Если много рабов, получается «slave-ни» – «славяне». Другими словами, через такую невежественную манипуляцию псевдопатриоты – пытаются вбить в голову русам мысль о том, что предки славян были рабами, и они сами рабы. И, к сожалению, очень многие покупаются на подобную фальшивку из-за своего невежества и псевдологики подобных утверждений. Проясню для тех, кому не знаком английский язык. По-английски раб действительно пишется как slave. Но произносится это слово как slave, а не slab. Слово славяне по-английски пишется как slavs или slavic people которые произносятся по-английски как «славс» или «славик people или просто «славяне». Как видно из данного объяснения, славяне никакого отношения к рабам не имеют, не говоря уже о том, что английский язык стал зарождаться только на рубеже 9-10 веков из русского языка, в то время как язык русов уже существовал сотни тысяч лет на Мидгордь-Земле, и был родным языком, на котором говорили наши предки с далеких и не очень далеких звезд. И именно на русском языке говорила вся белая раса, живущая на Мидгард-Земле, потомки звездных предков. Как и следовало ожидать, меня вновь занесло на повороте, но я надеюсь, что для читающих эти строки мои заносы интересны, и они как ни крути отражают то, что дорого мне, о чем болит моя душа, и таким образом содержание этих заносов в полной мере соответствует названию моей автобиографической хроники «Зеркало моей души». А теперь вернусь своими мыслями в уже далекий 1994 год. Приведенные выше примеры наглядно показывают, как принципиально отличаются привычные для всех земные дела от действий на уровне магии. Приведенные мною факты из недалекого прошлого Мидгард-Земли наглядно показывают, как слепо выполняли и выполняют народы то, что нужно социальным паразитам. Подавляющее большинство живущих сейчас на Мидгард-Земле даже не подозревают, кто и для чего развязал мировые войны в 20 веке, и почитают США как страну, внесшую огромный вклад в разгром гитлеровской Германии. А благодаря иезуитской пропаганде многие сейчас уже считают, что не Советский Союз, а именно США внесли основную лепту в дело победы над гитлеровской Германией. А в самих Соединенных Штатах Америки многие даже убеждены, что Советский Союз воевал на стороне Германии. И это не шутка. И подобное возможно только в паразитической социальной системе. У людей тщательно выбивали даже мысль о том, что человек самостоятельно может чувствовать информацию, сканировать и получать ее напрямую, минуя средства массовой информации и пропаганды. А ведь если бы люди правильно развивали себя с детства, то они бы научились сами определять, где правда, а где кривда. Очень многие люди хотя бы раз в своей жизни ощущали мурашки во всем теле от тех или иных слов, когда по всему телу проходит волна, очень похожая на озноб. Такое происходит, когда внутреннее состояние резонирует со словами, с тем, что слышит или чувствует человек в данный момент. Если бы люди научились с детства настраиваться подобным образом на информацию, то практически каждый бы смог отличить правду от кривды. Все дело в том, что, слыша информацию о том или ином событии, человек на уровне подсознания настраивается на само событие. Если информация соответствует событию, то тогда возникает качественный резонанс человека с этим событием, что и проявляется в ощущении прохождения потоков через тело. Если же информация ложная, другими словами информация не соответствует реальным событиям, то тогда человек, настраиваясь на такую информацию, никогда не сможет почувствовать потоки, которые присутствуют только при реальных событиях. Человек будет настраиваться на информацию, а обратной реакции от событий он не получит, так как не было такого события, о котором говорится в ложной информации. Отсутствие обратной связи с информацией – это то, что даст человеку уверенность в том, что информация ложная. Конечно, это самый простейший способ распознания истинности информации. А в силу того, что нам всем с детских лет навязывают пустую информацию, ложную или неправильную информацию, то у человека нет даже возможности осмыслить и ощутить на своем собственном опыте подобные явления, резонанс информации и реальных событий, особенно если информация уже закреплена в генной памяти. Примеров этому можно привести множество, но я приведу более забавный. Когда-то я после слов Светланы задумался над тем, что есть противоречие в том, что у всех народов есть определенная языковая закономерность. У француза язык, на котором он говорит французский, у англичане на английский, у немца немецкий и так далее. Только на русском языке говорят русские. У всех народов национальность человека определяется существительным, а язык, на котором этот человек говорит, определяется прилагательным. Только у русского человека, и человек, и язык, на котором он говорит, определяется прилагательным. Но ведь человек не может быть прилагательным к своему языку. Социальные паразиты даже на таком уровне внесли дисгармонию. Согласно общему правилу, должно быть следующее. Человек – рус, который говорит на русском языке. Или у руса язык русский. Казалось бы, какая от этого разница? Так вот, разница большая. Рус – Русский, руса, русская, на генном уровне восстанавливается гармония человека с самим собой, со своим самоопределением. И насколько сильно такое самоопределение может повлиять на человека, говорит реальный пример. Одна девушка написала мне, что когда она решила поэкспериментировать и произнесла ⁇ Я руса ⁇ у нее мгновенно прошла простуда. Настолько сильно ее генетика среагировала на правильное самоопределение. Конечно, подобная реакция будет только у русов. У людей других национальностей на это слово такой реакции никогда не будет. У них и без этого полная гармония с самоопределением. Это равносильно тому, что рус на грузинском языке произнесет, что он грузин. Реакции не будет, так как ни слова, ни язык не срезонируют с генной памятью. Но стоит только русу произнести «я рус», как потоки произнесенного слова войдут в полный резонанс с русской генетикой и по телу пробегут мурашки, от которых проходят не только сильная простуда, но и открываются многие блоки. И объяснение такого чуда очень простое. Каждое слово модулирует потоки, проходящие через наше тело, а эти потоки оказывают воздействие на наше физическое тело. Для человека с русской генетикой таким волшебным «сизам откройся» является слово «рус», которое открывает человеку доступ к богатствам его собственной генетики, которые до этого момента находились в спящем состоянии. Такое происходит с человеком любой национальности, за исключением тех случаев, когда по чьей-то воле или слому умыслу людям навязали другие самоназвания вместо тех, которые у них были испокон веков. Как, например, Кайсаков стали после революции называть казахами, а жителей современной Монголии – монголами, финно-угоров, татарами и тюрками и тому подобное. Но если все у человека в порядке, то он в состоянии почувствовать, где ложь, а где правда, на уровне реакции своего тела на реальную и правдивую информацию. При дальнейшем развитии своих возможностей, человек может самостоятельно получать правду, достоверную информацию, без которой любое действие обречено на провал, а во многих случаях приведет к гибели действующего. Сражение магов, а точнее иерархов, не похоже на какое-либо другое сражение. Это в сказках и легендах боевые магии изображаются как заклинатели, которые своими заклинаниями призывают к силам огня, воздуха, воды и земли, материализуют оружие, которое за них сражается, или создают волшебное оружие, с которым сражаются сами. Но это в основном выдумки режиссеров, которые стараются донести бой магов максимально эффектно для зрителей. Сражение магов посредством заклинаний ⁇ это весьма примитивный уровень, так как использующие заклинания в подавляющем своем большинстве не понимают и не знают, что происходит во время произнесения заклинания. Кстати, эта причина была основной, приведшей к полному поражению волхвов в противостоянии с черными магами, которые пришли в Киевскую Русь под видом крестителей. Псевдосвященники, блокируя действия волхвов, дискредитировали их действия на глазах сородичей, убеждая последних, что их бог сильнее старых богов. При этом умело манипулируя толпой на уровне подсознания, эти черные маги доводили толпу до агрессивного состояния и направляли эту агрессию на своих противников, волхвов, не давая им опомниться о случившегося. И разъяренная толпа под воздействием черных магов зверски расправлялась с волхвами, волхвами, которые были единственной силой, способной противостоять действиям черных магов, псевдокрестителей. Любое заклинание представляет собой жесткую программу управления потоками первичных материй, проходящих через тело волхва в состоянии особого транса. При этом изменяется соотношение первичных материй в потоке и мощность потока каждой из них. Но если все это происходит без понимания сути самого процесса, то волф оказывается в положении слепца. Именно этим и пользовались черные маги, которые в отличие от волхвов, были обучены изучать происходящее при сплетении потока во время заклинания и довольно-таки легко, собрав потенциал толпы, могли блокировать действия волхвов. Скорее всего, те, кто готовил черных магов, уже заранее изучили основные заклинания, которыми пользовались волхвы, и поднатаскали своих адептов еще до того, как последних отправили на задание. До наших дней сохранилось много легенд, в которых святые черные маги обращали в христианство толпы язычников именно благодаря тому, что побеждали волхвов, жрецов разных культов, именно в магическом поединке, тем самым показывая людям, что их бог сильнее. Любопытно во всем этом и то, что волхвы и жрецы разных культов сами в той или иной степени обманывали людей, делая те или иные магические действия сами, они объясняли людям, что это тот или иной бог действует через них. Таким образом, они пытались поднять свой общественный статус, заставить людей слушать их собственные приказы, выдавая их за приказы, исходящие от самих богов. И поэтому у людей складывалось впечатление, что чудеса исходят не от самого человека, а от того или иного бога. Поэтому, когда приходили черные маги и побеждали волхва человека с его конкретными способностями и возможностями, Люди были убеждены, что жрецы чужого бога побеждают именно их богов. Социальные паразиты использовали малейшие ошибки, ложь, личные амбиции волхвов, чтобы победить их в магическом поединке. К сожалению, все эти маленькие хитрости для повышения собственного авторитета привели к тому, что обычные люди стали воспринимать действия самих волхвов как проявление через них воли богов. И поэтому, когда волхвы проигрывали в поединках с черными магами, людьми это воспринималось как проигрыш старых богов. Вот так обман волхов из лучших побуждений привел к тому, что люди стали искренне считать, что через волхвов боги проявляют свою силу. Да и до сих пор многие, обладающие от природы даром в той или иной мере, выдают проявление своего дара за действие через них высших сил. Так люди быстрее поверят и начнут следовать за ними». Люди очень не любят признавать, что другой человек может делать то, чего они не в состоянии делать сами, и воспринимают говорящих правду в штыки. Но стоит только человеку сказать, что он только сосуд для высших сил, и люди все воспринимают за чистую монету. Такова, к сожалению, психология людей. Люди не любят, когда кто-то в чем-то отличается от них и с радостью принимают информацию о том, что другой человек только сосуд, проводник для высших сил, и сам по себе ничего не представляет. Волхвы, зная об этом, подстраивались под желания толпы для того, чтобы даже простые нормы морали и нравственности проводить не от себя, а от богов, которых они представляют. Желание угодить толпе в конечном счете сыграло злую шутку с ними, особенно если учесть, что с наступлением ночи Сварога возможности волхвов сильно ослабели, в то время как возможности черных магов значительно возросли. Боги славяна ариев были людьми, вышедшими на уровень творения, и на них Ночи Сварога не оказывали практически никакого влияния, поэтому если бы волхвы действительно были проводники для них, волхвы бы победили любого черного мага. Именно потому, что каждый волх действовал на своем уровне возможностей и использовал заклинания, не понимая при этом происходящие процессы, и были у них поражения в поединках с черными магами греческой религии, которые позже стали называть христианством. Так что поединок боевого мага с боевым магом принципиально отличается от поединка воина с воином. И основное отличие поединка боевых магов от поединка воинов заключается в том, что у боевых магов основное сражение происходит на других уровнях реальности, которые для подавляющего большинства людей недоступны, даже для наблюдения. Но для тех, кто может видеть другие уровни реальности, поединок боевых магов открывается с совершенно неожиданной стороны. Полыхание красок разноцветных вихрей, цвета в которых постоянно меняются, невероятные по своей красоте объемные структуры, которые сталкиваются друг с другом и изменяются в процессе сражения. Все это могло бы заворожить своей красотой кого угодно, если бы не одно маленькое «но». Это не аналог лазерного шоу, это поединок и поединок смертельный, и все эти изменения цветов, структур и потоков есть не что иное, как битва за жизнь. Кто окажется быстрее, кто быстрее сможет защитить себя от удара противника и найти слабые его места, тот имеет шанс победить его и самому остаться живым. А противник в случае поражения погибает. В лучшем случае погибает его физическое тело, в худшем погибает его сущность. А в самом наихудшем случае он или его сущность становятся рабами победителя. И именно так действуют черные маги и иерархи. И последняя возможность результата поединка самая ужасная, по крайней мере для мага света или иерарха света, ибо светлые маги и иерархи не обращают своих противников в рабов, это любимое дело темных. В магическом сражении в доле секунды могут происходить тысячи событий и действий, и каждый противник пытается опередить своего противника. От скорости, от того, как быстро соображают мозги и многого-многого другого, зависит исход поединка. А внешне для незрячего человека ничего особенного не происходит. Только лицо боевого мага становится предельно сосредоточенным, часто очень бледным, порой даже серым от нагрузок. На лице появляется испаренная и смертельная усталость. И даже победитель после поединка мечтает только об одном – скорее добраться до постели и вырубиться. Настолько сильным бывает измождение после поединка, что нет возможности и желания пошевелить рукой. И самое неприятное во всем этом, если ты должен немедленно начать следующий бой, и для этого приходится собирать свою волю в кулак и биться, биться, биться, пока последний враг не будет повергнут, или ты сам не упадешь бездыханным. Часто приходится сражаться с несколькими противниками сразу, и они не ждут, когда дойдет очередь, а бросаются все вместе, как свора собак, и начинают рвать тебя в клочья, в самом прямом смысле этого слова. Так что магический бой – один из самых безжалостных, особенно со стороны темных сил. Светлый Иерарх никогда не уничтожает без надобности даже черных Иерархов. После нейтрализации действий черного мага или Иерарха, я, например, раскручиваю сущность противника только до точки начала эволюционного перекоса и блокирую возможность повтора черного пути. И только если сущность полностью темная и мрачна, как самая темная южная ночь, то тогда и только тогда такая сущность раскручивается до нуля. И самое большое отличие боя магов от обычного в том, что такой бой заканчивается только тогда, когда один из сражающихся будет уничтожен или захвачен в плен, который хуже смерти, для светлого мага или иерарха. Раненых с поля боя никто не уносит, раненым может остаться только победитель, Спрятаться тоже невозможно, а если кто-то и пытается создать защитное поле, то оно действует только до того момента, пока противник не подберет ключик к нему, а на это может уйти доли секунды. Все зависит от уровня развития противника и его способности быстро соображать. Сражение магов может происходить на любых расстояниях, от нескольких метров до миллиардов-миллиардов световых лет, и даже больших расстояниях. Просто в понятиях современного человека нет такой единицы измерения расстояния, чтобы передать в привычных для всех словах и понятиях. Так что заклинания уже давным-давно устарели. Так можно произвести миллиарды действий, в то время как заклинатель произнесет одну букву. В магическом бою, буду так его называть для простоты, все решает скорость. Скорость воздействия, скорость анализа, скорость принятия решений, скорость создания новых свойств и качеств. И еще один момент. В прошлом были достаточно сильные магии и боевые маги, которые на Руси назывались витязями. Так вот, до тех пор, пока они посредством заклинаний не входили в особые трансовые состояния, они были уязвимы не только для магической атаки, но и для обычного оружия. Застав их неожиданно, их можно было убить и стрелой, и мечом, и ножом, и копьем, и даже простым камнем, чему немало свидетельств в легендах и мифах, дошедших до наших дней. И получается, что создатели заклинаний, пытаясь быстрее научить как можно больше людей с природным даром, оказали всем сами того не желая медвежью услугу. Практически никто не утруждал себя пониманием того, что происходит в момент самого заклинания, а все свои силы направляли на поиски тайных древних могущественных заклинаний, которые дадут им власть над остальными и природой. И тот факт, что никто и никогда ничего подобного не нашел – никого ни в чем не убедила. Наоборот, появились новые легенды, согласно которым могучие заклинания откроются только тому, кто к ним готов и в нужное время. И продолжают до сих пор охотники за тайнами искать и не находя передают пламя своей одержимости этой идеи молодым искателям древних тайн. И такая одержимость поисками тайн древности, я думаю, не случайно. Кто-то, социальные паразиты, Специально подогревают интерес к таким поискам книгами, фильмами, в которых говорится о могущественных артефактах древних.